На перепутье всех дорог, оставив битвы суету тревог, Иисус сажусь у твоих ног, И слушаю тебя, мой Бог. Иисус твоих глаголы Дама моя была твоя любовь меня, душа тебе поет. С тобой время не властно, к тебе стремлюсь мой ясный, любимый. Что она и сердце мое дает в нем Божий мир, течу. Мир, Божий мир, Божий